Ребят, значит, всем здорово Сегодня я опять без лица, потому как еще не проснулся и продолжаем копать один блок, так как это one block, как бы. 2.1 Версия one block MC 2.1 И точка Ну вот, один блок, так как это версия one block А при одном блоке... Мы уже немножко с вами, так скажем, подрас разрослись. Так. О, 36. Нормально. Ну, до 37 хотя бы. Complete Deep Scan. Off. of heave грузится, грузится. Я же сказал, грузится. Так. Блин, ну надо же было в самом начале марта заболеть, а? Нет, там к середине или к концу марта? Нет, а в самом начале. Вообще, в этом году болеть не хотел. И вот оно. Как бы. Полячка, полячка. Майнкрафт, Майнкрафт. Есть еще The Sims и Steam. Но я The Sims не буду проходить на стриме. Я буду только в него сам играть. И когда что-нибудь интересное случится, тогда будем мы с вами смотреть, что случилось там. Согружать CD, Minecraft Setup, Complete. Майнкрафт загрузился, мод стап. final computation, резиндата, заморозка даты, чтобы было все чётенько, все чётенько, все чётенько, чётенько, чётенько, чётенько, memory heap грузится ещё, off heap загрузилось. Ну, ладно. ч Грузится, грузится, грузится майн. Одиночная игра. One block, вот. Выживание я поставил. Сложность. Потому что, ну, тут мы выживаем. Вот, 36,1. Нормально, короче. До 37. Будет. Температурка у меня Нормально. 36 36,1. Сейчас считает данные мира. Я оказался на одном блоке. С. Один. Из всех. Где мои друзья? Где мои ребят? Где мои друзья? А, да. Они же не играют в Майнкрафт, во-первых. А во-вторых, не хотят. 36.1 <coughs> Будет под правой градусник находиться. Далеко, далеко, далеко, далеко. Так. Так. Так. Курочку? Я слышу курочку. Так. Коровку слышу. А, это тут. Выховлет гифт. Сундук. Курятин, тебя закроем тут. Потому что ты нужен. Ой, тут ничего нету, тут пусто. В этом сундучке пусто. Глина, мне нужна. Нужна. Нужна глина, я сказал. Дубовая бревна мне, ну... Опять забыл. Закрыть. Мы таким макаром с вами должны, по идее, пройти Майнкрафт, но, честно говоря, как-то очень с трудом верится, что мы таким макаром пройдем Майнкрафт с вами. Что-то реально макаром никаким, наверное. Мне просто... Хотелось бы, как говорится, хотелось бы верить, но верится с трудом. Курочка, ты не мешай так. И ты тоже не мешай так. И у меня верстачок. Так. У меня тут верстачок. Так, мне нужно... Так, так, так, так. ящик сделать. А, а нет. Ну, ладно. Так. Продвинутый забор березовый. А я хотел переделать все эти дубовые бревна на доски. 68. Получается. Короче, ставим сюда сундук, сюда складываем м -м Березовые бревна, березовые доски и э -э -э -э -э эти дубовые ставим сюда и сюда. Так, на. Так, на на на на на надо на. Control. на. Не-не-не-не-не-не-не. Control это бежать. На шифте надо, на шифте, на шифт стать и вот. Пиксель есть один. Тут. Тут. Разрастаемся, разрастаемся, ребятки. Разрастаться надо. Чем мы тут делаем с вами? Разрастаемся. Ой. Блин, на это не надо было вообще то... Ну ладно, мы с вами уже, так скажем, сделали лес. Будем делать сейчас. Эм, это это лес и это загон для курочек и для коровок и для да и для всех вообще. Это загон. А для меня домика я еще не построил, кстати. Да. Для для для меня домика еще нету. О, кошка какая-то снесла яйцо. Ага. Ладно, пускай будет один одно тут стоять и это тут стоит палка, ну, точнее, доски. Почему я говорю палки? Потому что палки это, в основном, доски. Так. Из, из досок с палки, как раз в Майнкрафте. Ой, курятин какой-то снес яичко. Батареи на лак проведем. Есть хоть одно яйцо из этих будет, эм, я выкину сейчас и оно одно хоть одно из них разобьется и вырастет из него птенчик, то с вас лайк. Так. Начни Джорни Мэй. О программе джонни мэп что нового ваппоинт не сервер Main. ну короче ребят тут мне кажется что нам с вами надо ай очень сильно прибавил мне кажется что нам очень сильно с вами жира надо Блин, да не жира, я хотел сказать, нужно, а очень много всяких ресурсов нужно. На правую кнопку, почему я нажимаю, вместо левой. На правую кнопку, так. Сюда, на левую. Так, стопа. Так, та та та та та та Так, -та -та. постойте-ка, коровки, постойте, курочки. Мне нужно сделать мечик. Себе первый мечик сделаем деревянный. Ага. Тут вот так вот на троечке будет мечик. Так, на три. извини них ровно мне... И... Ты нужна. Ты мне нужна лично. Не знаю, как насчет корочек, но мне ты нужна. Обожаю тебя. Эй, все. Корочка, не знаю, как тебе коров понравилась или не понравилось но ты мне... Я бы хотя бы сказать нужна, но... Ладно, ладно, ладно, ладно. Оставлю тебя, так скажем. Ну, назову тебя Жека. Жека. Чик. Нет, ты мне не нужно. Ты будешь Жекой новым. А -а -а. Эх, как же я, блин, хорош. А официально. Так. Деревянная кирочка. Так, идет сюда. Так, копаем, копаем, копаем, копаем. дубовое бревна, дубовое бревна. Дубовая бревна, дубовое бревнышко, бревнышко. О, жить? Ты где? А, у дв... девять яблок, одна земля, о, сажниц березы и еще один сажниц дуба, конечно же. Что бы я бы без вас бы делал бы без саженца и березы и без саженца в дуба. Наверное, опять же на дубовую. саженцах березы. Так на. Тут вот смотрите, ребят, тут очень-очень, очень до до ближайшего острова очень далеко и это один единственный остров мой. Ага. Ага. А, у вас у меня две. Будет одна, будет одну куря кури короче звать Джордж другую Джефф. Слышь, Джордж, а ты Джефф слушаешь меня? Вы оба должны Джефф Джордж не не расходить Джефф, кстати, вот это вот это курица, а Джордж это. Джефф Джордж, ну не расходите вы оба. Со уже по общению обычному, честно говоря. Ой, тут... Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, камушек, Камушек. Камушек. Камушек. Каменный век. Я не в каменном веке живу вроде как. Ну а, тут, в, в Майнкрафте достижение дали. У -у -у -у. Так. камушек каменный. Булыжниковые кирпичи. Это 4 булыжника сделать. Ну. У меня ток пока что... Пока что только 4 булыжника. И все. Как-то надо будет пройти Майнкрафт. Пытаться... Попытаться... Попытаться. Так. Два, так и булыжниковый булыжник булыжник булыжник булыжник мне нужно будет как пройти майнкрафт запертоха дракона и все нет надо на 3 это поставить а это на 5 с первым делом об, а это сломается деревянная кирка деревянную хотя бы не так обидно если она сломается как каменная О, это. О, уголь! Уголь добываем каменной киркой. Потому что уголь из каменной кирки только выпадает уголь. Когда ты его добываешь, а камень он выпадает да и из простой кирки, из обычной. Железная руда только из каменной кирки и жел... И железный, точнее андезит ну андези деревянной киркой железная руда каменной киркой, потому что только из каменной ай блин трава дерн. выпадает выпало арбуз выпал ну, так сейчас и так нам нужно с вами и сделать эм, так а, -а, -а понял чему меня готовили понял понял понял понял принял так, мне нужно сделать печь. печь. Печь, печь, печь, печь, печь, печь. Так, булыжник Раз, два, три, четыре. Печку мне надо сделать. Печку и вот так вот. И вот сюда вот идет это. Так. А. Один, интересно. Ой, спасибо, курочка. Спасибо, очки теперь. Понял, почему эти мне эти булыжники выпадали. Мне нужно так сделать печечку будет. Так. И вот тут вот железная руда. Так. И вот 5 этих. 5 дерева. 5 дубовых досок. И вот железо сюда идет наверх. А дубовые доски, бревн, доски идут вниз. Дубовые бревна. <сосы> и... А крем мне что-то давно не было, как мне кажется. Камень. Камень. Камень. И каменную кирку. Это. Это вопрос, Кстати, к тому, что нужна каменная кирка сейчас. Ей камень быстрее доставается. О, мухомор! И уголь, кстати, каменный тоже добывается быстрее. И камуш, ай! А, -а, а, блин, мне же нужен кремень, точно, точно, черт! Мне же кремень нужен. Так уж желез, так курочка, курятин жди меня хочешь туда отправиться вот это ты глупая курочка и богу по и самое главное не заразиться и ты тоже О, у тебя уже 70 так а Грави, грави, грави, белая шерсть, так белая шерсть, так грави, грави, грави, грави, грави, в дикт. А так, а тут стоп, в этом сундучке ничего нету, нету. Так тут только курятины ваши. Так тут ничего нету, это большой сундук, это тоже ничего нету. Не, не, ну есть, ну ничего нужно в смысле. Жир. А, жир нафига, кстати. Кровать... как Кроватка, кроватка, кроватка, кроватка. Или тут нет фантомов? Добавая скамья так ка дуб... Ну ладно, 4 добавая скамья. Ага, сделать. Ладно, так то ка Да будет тут вот так вот. Вот тут вот, раз, два, и вот тут вот, эм, тоже напротив, эм, раз, два. И вот так вот, две дубовые скамейки. Ах, как же хорошо все же. Вечер. Вечер, вечер, вечер, вечер, вечер. Так, и сколько у меня получается по градуснику? 36.07. Нормально. Вечер, вечер, вечер, вечер. Вечер. Я должен в этом мире Майнкрафта, должен как-нибудь сам дракона победить. И как-нибудь сам должен это сделать. Самостоятельно, в смысле. Без помощи каких-то друзей. Одному. Просто один должен как-нибудь дракон победить, и все. Тут есть дубов вертикальной доски, еще можно делать. О, курятин. Сори за то, что твою подружку убил. Ну, тут такое дело надо знать. Либо ты умираешь, либо она умирает. Ай, курятин не мешает. <Слых> Мухомор Мухомор, мешает мешай ты мне до второго уровня Ну да конечно нет о два красного гриба это два мухомора и одна нитка она понадобится кстати не венди сундучок тоже ламаем камушку тоже камушку тоже тоже тоже березку мы тоже ломаем Березовые бревна нам тоже нужны. Поэтому их ломаем. И... Ой. А. Так, стоп. На Е e так можно... У меня уже полный инвентарь, кстати. Почему я черт-то хотел Алекс? Марина. Так дубовые бревна сюда и еще дубов нет дубовые доски и еще сюда дубовые доски и расширяем наш плод с вами мы ребятки так на shift расширяем наш плод просто ребят Тут загон. Надо было бы это на самом-то деле это занято, так и обоза обозначить загон. Потому что тут реально много всяких будет курочек, много всяких синюшек будет тут жить. А люди должны будут жить в другом месте. Домик для себя строй, короче. Плод расширять для того, чтобы сделать себе дом. Ага! Раз, два. Итак, тут тоже раз. Два. Ну ладно. Это начало дома его Это середина моего дома. Там же... В правилах не написано было, что нельзя строить вам дом себе. Ага, там не было такого оговорено. Я точно помню, что там не было оговорено, что вам нельзя строить дом. Как в том же самом зомби сурвайвеле. Кстати, ребят, скоро будет зомби сурвайвал. Выживание зомби. Зомбище будет, мозгов много будет. И, конечно же, не их. Блин. Так. Так. Нет, не получается. Не получается. Надо бы больше взять размаху, так скажем. Ой. Ладно, все, ребятки, короче, давайте до следующих встреч в Майнкрафте. Но у меня один блок под собой. В одном блоке, короче, до скорых встреч, ребята. Увидимся с вами в следующих эпизодах OneBlock. Пока-пока. До скорых.